Итак, родительское и детское состояние – это автоматическая запись. Мы записали, мы вырастаем. И состояние взрослого. Чем отличается родитель от взрослого? Взрослый не является порождением наших автоматических программ. Взрослый – это такое, как бы, знаете, как если очень грубо, примитивно сравнить, то родительское состояние – это аудиодорожки, записанные в нашей голове, которые в какой-то момент выскакивают. Что такое догма? Догма – это то, к чему мы не имеем вопросов. Вот это так. Вот ну, например, Павел сейчас посмотрел в окно и говорит, пасмурно у нас. Почему? Потому что он увидел э, отсутствие голубого неба. Mm -hmm. ну, yeah. ну, и, и еще, безусловно, у него там написан прогноз, который он, на который он ориентируется. Это догма. Потому что, а почему пасмурно? Ну, потому что нет голубого неба. Отсутствие голубого неба, и равно пасмурно – это догма. Догма – это то, к чему мы… А, еще, знаете, давайте из математики. Есть гипотеза, есть аксиома. Аксиома – это то, в чем что не нуждается в доказательстве. Так вот, догма – это такая квантовая аксиома, к которому даже не задают вопрос. То есть, это само собой, это не обсуждается. Догма аудиодорожка родителя, догмы, на которых мы живем. А вот такая вот дорожка из ощущений, можно сказать, что в какой-то степени видео дорожка ощущений, событий, реакций, запахов, звуков, картинок, которые вызывают у нас определенные эмоции, это автоматическая дорожка внутреннего дитя и взрослый который не является никакими дорожками, это такой компьютер, который при правильной активации своевременной достает вопросы и говорит, а почему я так к этому отношусь? А почему меня это радует? А почему меня это задевает? А почему я на это ведусь? И взрослый заблокированная программа у большинства людей, взрослый как раз и дает возможность осознавать, о, я вот так среагировал. Я, кстати, одно время наблюдала за собой, я думаю, что все увидели рекламу 999 рублей. Угу. И у меня есть привычка всегда, когда я вижу цену или какие-то цифры, я всегда округляю в плюс, ну, потому что так проще считать. И сколько раз я, я всегда округляю в плюс, я всегда, ну, или, например, если какие-то там минусовые позиции, выгоднее округлить в, значить, в более значительный минус, чем в плюс, ну, не оставаться в серединке вот в этой. Но когда мы видим рекламу там 1999, я много раз моим взрослым наблюдала, что я все-таки, ну, фиксирую, что это 1000. О, стоит 1000. Я знаю, что это 2 без рубля, но мозг все равно включает. И кто-то это видит. А кто-то не видит. А иногда мне так нравится, когда говорит: нет, я всегда понимаю, что две. Но если вы в этот момент будете внимательно смотреть за собой, то вы увидите, что мозг все равно считывает тысячу. Это больше, чем мы. Это, еще раз, это догма. Первая цифра имеет большее... Смотрите, как первое слово, слово дороже, дороже, дороже второго. Да, первое слово дороже второго. Пойдемте.